Дорогие друзья, я рад вас всех приветствовать. И прежде чем мы начнем, дайте, пожалуйста, обратную связь. Как меня слышно, видно, если все хорошо, поставьте плюсик в чате. Так, в чате пока не вижу. Итак, значит, все хорошо. Итак, мы начинаем. Сейчас я вам представлю невероятное приложение, которое было создано специально для предпринимателей. И самое приятное в этом всем, что разработчики на своем личном богатом опыте, пройдя через все трудности, проблемы, по ведению бизнеса, смогли создать то, что в принципе мир не видел. Когда я впервые познакомился с этим приложением, я не мог поверить, как такое вообще возможно. Как они смогли нас настолько понять и объединить все эти важные функции для улучшения бизнеса в одно место. И когда я убедился, мне не осталось ничего, как просто влюбиться именно поэтому я взял на себя ответственность делиться с вами этой прекрасной возможностью дарить ее вам итак что такое ЮГейн это цифровая платформа для малого бизнеса для среднего бизнеса для торгово-развлекательных центров и даже сетей призванная объединить предпринимателей с самым важным самой ценной фигурой благодаря которой ваш бизнес в принципе существует и это клиенты хочу сразу вас предупредить что Наше приложение – это не кэшбэк-сервис, как в основном все те, что есть на рынке. Наш софт – это полноценное программное обеспечение для управления вашим бизнесом, которое поможет вам повысить качество товара, услуги и сервисы обслуживания, а также автоматизировать важные процессы в бизнесе, о которых мы сейчас поговорим с вами более подробно. Перейдем к следующему слайду. И прежде чем мы начнем, давайте познакомимся. Меня зовут Канский Сергей. Я совладелец глобального инвестиционного портфеля, а также я инвестор. Из-за любви к проекту «Югейн» меня назначили куратором России. И я предприниматель с опытом более 7 лет. На самом деле я предприниматель еще с раннего, глубокого детства. Еще в 6 лет я начал продавать газеты со своими друзьями со двора. В 8 я сдавал свой компьютер в аренду, пока мои родители были на работе. В 10 я придумал печатать картинки тату на принтере, аккуратно их нарезал и продавал активно всему классу. В 11 классе я предложил сотрудничество отличнику, он решал контрольную за 5 минут, затем он передавал ее мне, я на задней партии делал дубликаты и продавал во время урока. Уже после армии я открыл свой первый магазин, затем второй, третий в другом городе, пробовал продавать франшизу и весь этот путь открыл для меня две очень важные истины, которые я хочу с вами поделиться. Первое. Я трижды был на грани, чтобы закрыть свой бизнес. И у меня, как и у всех, всегда был выбор. Да? Либо сдаться, отступить и закрыться. Легкий да, способ. Либо принять вызов жизни, начать действовать, искать новые возможности. И вот что я заметил. Когда я выбирал второй вариант, я всегда становился лучше минимум в два раза. И я говорю сейчас про прибыль. И я уверен, что сейчас в чате есть такие же люди, кто, как и я, убедился в этом на своем личном опыте. Пожалуйста, дайте знать, если вы здесь есть, поставьте, пожалуйста, плюсик в чате. И я верю, друзья, что все эти проблемы, трудности, кризисы, пандемии – это точка нашего роста. Эта ситуация, она пришла с одной целью – разбудить нас. Ведь мы просто уснули в этом теплом комфортном болоте, не хотим ничего делать, не хотим развиваться, поэтому она пришла и стучит тебе в дверь, да, если ты ей говоришь, о, не, я не встану, я не хочу ничего делать, мне лень, да, я не хочу менять свои привычки, тогда она зайдет и заберет твой бизнес и все хорошее, что с ним было связано. Или ты встаешь, открываешь ей дверь, берешь ее за руки и танцуешь с ней, тогда она щедро тебя наградит. Кто со мной согласен, пожалуйста, поставьте плюсик в чате. Друзья, я верю, что все, я верю, что приложение YouGain – это та самая возможность, которая поможет вам восстановить ваш бизнес, улучшить его, поможет выйти на новый уровень жизни. Поэтому попрошу сейчас, отложите все, что вас может отвлекать, отключите звук на телефоне, уединитесь, уделите всего 20 минут своего времени а я постараюсь дать вам полное понимание того, что вы можете получить. Следующий слайд, пожалуйста. А вот и вторая истина, которую я четко понял, что успех моего бизнеса зависит напрямую от того, как качественно я обслуживаю своего клиента. Когда я стараюсь его услышать, понять, дать ему то, что он хотел на самом деле, придя ко мне, когда я выявляю его потребности, а затем удовлетворяю их, когда я делаю все для того, чтобы он ушел от меня в таком состоянии, как эта девушка на картинке слева, я знал точно, что он еще вернется. Я видел своими глазами, как такой клиент возвращается ко мне месяц за месяцем, год за годом, он покупает у меня все больше и больше, и он приводит ко мне своих друзей и знакомых. Когда прибыль моего бизнеса падала, и мне приходилось выходить и работать самому, Обслуживая каждого своего клиента, как я вам только что перечислил, я знал точно, что с этого момента мой бизнес начинает расти. А теперь вопрос. Скажите, что вы видите на картинке справа? О чем вам говорит этот клиент? Кто-то сейчас скажет, возможно, его плохо обслужили. Кто-то скажет, ему продали не совсем то, что он хотел, или товар оказался не того качества. Или с ним просто не поздоровались, как это на сегодняшний день часто бывает. Или с ним были, возможно, невежливы в общении. А возможно, проблему, которая возникла у него внутри вашего бизнеса, ваши сотрудники не смогли решить или не захотели решить. И, возможно, они даже не сказали об этом вам. И чтобы вы не сказали, вы все правы. Но главный вопрос почему так происходит? Ответ очень прост. Во-первых. Предприниматель он не всегда может находиться внутри своего бизнеса 24 часа в сутки и во всех точках сразу, и, и в конце концов мы ездим в отпуск. И второе, из-за отсутствия современных технологий администрирования, которые бы позволяли нам получать обратную связь от клиента, видеть его потребности, удовлетворять их, реагировать моментально на проблему и, конечно же, мотивировать наш персонал качественно и вежливо обслуживать. Следующий слайд, пожалуйста. Что дает вам Югейн бизнес как предпринимателю? Во-первых, это сокращение расходов на рекламу. Я знаю, что предприниматели обычно тратят от 5 до 20 процентов от дохода продаж на рекламу, но, к сожалению, мы не всегда можем отследить, откуда пришел клиент, тем самым не понимая, насколько были по-настоящему эффективны наши вложения. Некоторые предприниматели именно поэтому даже не начинают использовать этот инструмент. Югейн предоставляет вам бесплатную рекламную площадку, на которой вы свободно можете размещать свои акции, проводить розыгрыши, делать специальные предложения, публиковать важные новости. Вы получаете современные маркетинговые инструменты, которые позволят вам привлекать внимание клиентов к вашему бизнесу, а это позволит вам значительно сократить расходы на рекламу. И следующая возможность это увеличение повторных покупок. По статистике большинство компаний имеет только 25 процентов постоянных клиентов, а где же остальные 75 процентов? Благодаря но для вас открываются новые возможности для увеличения повторных продаж. Вы получаете современные мотивационные программы, которые будут стимулировать ваших клиентов покупать повторные покупки и следующая важная а, функция это рост клиентской базы этот вопрос вечно актуален для предпринимателя как и где да, найти новых клиентов благодаря Югейну вы сможете автоматизировать этот очень важный процесс я говорю сейчас для про новых клиентов а также удержание старых если бы вы хотели избавить себя от беспокойства за пополнение вашей клиентской базы, поставьте плюсик в чате, я хотел бы об этом знать. И следующая невероятная функция – это доступность теперь к вашему бизнесу по всему миру. Если вы до этого работали только в своем городе, сейчас для вас открывается возможность расширить границы своего бизнеса, перевести свой бизнес в онлайн и принимать заказы через приложение, а также работать по всему региону, по всей стране и даже по всему миру, так как наше приложение является международным. И следующая важная функция это улучшение клиентского обслуживания. Это одна из важнейших задач для руководителя. Ведь если мы работаем над этим, наш бизнес растет и процветает. Если мы ничего не делаем, то он стоит на месте или он может падать вниз, когда у нас отвратительное да, обслуживание. И мы переходим к следующему слайду. И, друзья, я вас попрошу. 30 секунд вашего времени, у меня кончается зарядка на ноутбуке. Я вас прошу прощения за эти маленькие неполадки. И еще пять золотых функций да, для предпринимателя. Во-первых, это взаимодействие с клиентами. С Югейном вы сможете напрямую коммуницировать с клиентом, выстраивая с ним дружескую, да, дружескую связь, которая, в свою очередь, обеспечит вашему бизнесу его долгосрочные повторные визиты. И мы переходим к следующей функции – это прайс-курант-меню и получение заказов. Что же это такое? Это то, что необходимо на сегодняшний день любому бизнесу. Это возможность перевести свой бизнес в онлайн и принимать заказы через приложение. Я знаю, что многие предприниматели во время пандемии работая только офлайн, потерпели большие убытки, а кто-то из нас и вовсе закрылся. С Югейном вы избегаете подобных случаев, так как у вас появляется сразу три возможности. Первое это оповестить всех своих клиентов одним нажатием о том, что вы на время переехали, например, в офис. Во-вторых, принимать заказы через приложение, наладив доставку. И третий вариант – это сделать и то, и другое, тем самым 100% сохранить свой бизнес и свою прибыль. А если вы уже работаете в онлайне, вы большие молодцы, я вас поздравляю, вы идете в ногу со временем. Тогда для вас это возможность создать дополнительный канал продаж и сделать свой бренд еще более популярным. И мы переходим к следующей важной функции, я называю ее спокойствие. Это оцифровка базы, сбор статистических и аналитических данных. Что она дает вам как предпринимателю? Во-первых, вы видите теперь тенденцию роста вашей клиентской базы, тем самым избегая неожиданных потерь клиентов. Теперь неважно, где вы находитесь – на море, на пляже у родственников, в деревне или просто дома, вы заходите в любом месте в любое время в Приложение на своем телефоне и видите сколько у вас сегодня было клиентов сколько из них было новых что они покупали что продавалось лучше что хуже и как их обслуживал ваш персонал именно такой контроль друзья должен быть на сегодняшний день у современного бизнеса и мы переходим к следующей важной функции это мотивация сотрудников я называю ее уверенность да Благодаря ей вы сможете получать оценки и отзывы каждого вашего сотрудника, тем самым анализируя и контролируя и улучшая их работу, а также вы избегаете конфликтов с клиентами со стороны персонала. Во-вторых, ваши сотрудники могут проходить обучение внутри нашего приложения, повышать уровень знаний, проходить аттестации о знаниях вашего товара или услуги. И в-третьих очень тоже это очень важно что они могут сами заходить по своей учетной записи и анализировать свою эффективность тем самым понимая какие действия делают их еще лучше чтобы получать больше чаевых больше бонусов больше премий благодаря данной функции у ваших сотрудников появится самое ценное что может быть для руководителя это естественное желание становиться лучше Качественно продавать и вежливо обслуживать, а не лениво ждать, когда закончится его рабочее время. Сьюгейн, ваши сотрудники будут заинтересованы в том, чтобы ваши клиенты оставались довольными. Это просто золото, друзья. И следующая функция – это гибкие настройки маркетинга. Вы, как предприниматель, сами определяете, какой размер скидки или кэшбэка вы готовы давать своим клиентам. И вы можете изменять эти настройки в любое время а также применять отдельные скидки на разные категории товаров. Возможно, для того, чтобы какой-то товар да, ликвидировать, устроив распродажу, или наоборот, чтобы создать повышенный спрос. Все, что вам нужно сделать, это выставить скидку. И если вы хотите, чтобы об этом узнали все ваши клиенты, вам нужно написать сообщение, вставить красивую картинку, нажать на кнопку, и все ваши клиенты Узнает об этом специальном предложении, при этом Югейн будет обращаться индивидуально по имени. Следующий слайд, пожалуйста. Функционал Югейн. Мы поговорим сейчас о функционале. И первое – это бесплатное мобильное приложение для клиентов. Клиент бесплатно регистрируется через QR-код вашего бизнеса. И с этого дня он получает скидки, удобства, комфорт, сервис. Привлекательные персональные предложения, экономит свое время в поиске нового товара, а также для них открывается возможность подключить функцию повышенной скидки. Данная функция платная, а вы как предприниматель, оцифровавший данного клиента, получаете с этого процент. Данная система многоуровневая, когда клиент делится этим приложением со своим другом, друг подключает данную подписку, вы также получаете с этого процент. И что самое интересное, для клиентов открывается возможность строить бизнес с «Югейн». И чем активнее строит бизнес с «Югейн» ваши клиенты, тем больше ваш пассивный дополнительный доход. И следующая функция – это бонусная программа. Сейчас все любят накапливать и списывать свои баллы. С «Югейн» клиенты будут любить делать это еще больше, ведь теперь они получают баллы не только за свои покупки, но и за покупки своих друзей. И мы переходим к следующей невероятной функции, это система рекомендаций. Теперь ваши уже имеющиеся клиенты будут замотивированы в том, чтобы привлекать к вам новых клиентов, делать это гораздо активнее и чаще. Вы как предприниматель предлагаете им за это вознаграждение да, за приведенного к вам друга. И следующая функция это онлайн заказы. Друзья, это просто ну, необходимо на сегодняшний день, чтобы оставаться на плаву и быть конкурентоспособным. Югейн прекрасно это понимает и поэтому дает вам эту возможность уже сегодня начать работать в онлайне. И мы переходим к следующей функции – это обратная связь. Это просто сверхважная функция. Благодаря ей вы сможете улучшать качество товара, услуги и сервиса обслуживания. И вам не нужно теперь просить ваших клиентов оставить вам обратную связь. Югейн после оплаты сам автоматически запрашивает оценку и отзыв у вашего клиента. Это даст вам стопроцентную видимость того, над каким товаром, да, услугой необходимо поработать для того, чтобы улучшить. Ведь от этого напрямую зависит успех вашего бизнеса. С Югейн вы будете получать оценки и отзывы от каждого вашего клиента с возможностью моментально реагировать на проблему для того, чтобы решить ее, ведь когда мы решаем проблему клиента, он вместо того, чтобы уйти от нас, он становится еще более лояльным. Я много слышал таких примеров, а прошлым летом я сам стал таким примером, я заказал пиццу в популярной доставке на 23.30, но к этому времени курьер так и не приехал. Я перезваниваю оператору, она проверяет данные, затем извиняется и предлагает мне привезти пиццу, в течение часа с 50% скидкой. Друзья, я обрадовался, я согласился, но через час курьер так и не приехал. А доставка уже перестала работать. Я перезваниваю им на следующий день, рассказываю ей эту интересную историю. Она снова проверяет данные, затем очень таким волнительным голосом начинает извиняться от лица компании и предлагает мне привезти сегодня пиццу со 100% скидкой в подарок с десертом. Друзья, и честно, я был очень приятно удивлен, нисколько не разочарован. И так как я собирался в гости к своему другу, я заказал на его адрес. И когда мы уже сидели, кушали эту пиццу, я ему говорю, а ты знаешь, этот заказ нам достался бесплатно. Он спрашивает, как так, почему? И я начинаю рассказывать ему эту интересную, смешную и в то же время приятную историю. И я рассказывал эту историю всю неделю всем своим друзьям. Вот что происходит, когда мы решаем проблемы клиентов. Общение с клиентами. Друзья, стройте со своими клиентами теплые, доверительные отношения. Поздравляйте их с важными для них датами, поздравляйте их с днем рождения. Теперь у вас есть такая возможность, все это повышает лояльность. И следующая функция – это кросс-маркетинг. Для клиентов, во-первых, это возможность использовать свои баллы во всех бизнесах сети «Югейн», что значительно повышает лояльность самого приложения а вы получаете клиентов с других бизнесов. Данная функция создает вам дополнительный поток клиентов. Как это работает? Все очень просто. Клиент, который зарегистрировался в другом бизнесе, он хочет купить подарок, он хочет купить его со скидкой и получить, конечно, за это баллы. Поэтому он заходит куда? В приложение UGA. Он заходит в карту партнеров и видит, что поблизости есть магазин подарков. И это ваш магазин. Он заходит на онлайн-страницу вашего магазина. Смотрит ваш каталог, он находит то, что ему нужно, затем он смотрит отзывы, над которыми вы, естественно, работали, у него появляется доверие к вашему магазину, он приходит и покупает. Вы только что получили дополнительную прибыль и нового клиента благодаря другому бизнесу, и он теперь и в вашей клиентской базе, и с этого дня вы строите с ним активные отношения. Видите его потребности, удовлетворяете, делаете специальные предложения и мотивируете на новые покупки. Друзья, а если ему понравился ваш товар, так он еще и будет его рекомендовать, потому что вы за это предлагаете ему вознаграждение. Это целая экосистема, друзья. И следующая функция – это программа лояльности. Я думаю, ни для кого не секрет, да, что чем больше мы клиентов балуем, уделяем им внимание за их покупки, тем больше будет их лояльность. А с Югейн для вас это возможность оправдать свою скидку, потому что клиент попадает в вашу базу. С Югейном ваша скидка это инвестиция в повторные визиты клиентов. Друзья, следующий слайд, пожалуйста. Югейн предлагает вам бесплатные маркетинговые инструменты для работы с клиентами. Во-первых, Югейн может делать автоматически специальные предложения вашим клиентам по истории их покупок, да, из трех категорий. Покупал часто, покупал раньше новинки. А также вы сможете сообщать об акциях, делать розыгрыши, да, публиковать важные новости и делать сторисы, как в Инстаграме. А на сегодняшний день сторисы – это один из лучших инструментов для привлечения внимания. Вот вы сегодня смотрели сторис? Я уверен, что большинство смотрело, особенно мое поколение и моложе смотрят, десять раз на день, да, друзья, дарите своим клиентам приятные бонусы, пусть они зарабатывают приветственные баллы, получайте пассивный доход от подписок ваших клиентов, да, при этом не затрачивая никаких усилий и денег на рекламу, а благодаря push уведомлениям все ваши клиенты узнают вовремя о ваших акциях или новостях. А мы переходим к следующему слайду. Как это все работает? Шесть очень быстрых шагов. Клиент скачивает приложение и регистрируется. Клиент показывает код. Клиент, Кассир сканирует код с помощью приложения. После сканирования кассир получает информацию о количестве бонусных баллов у посетителя или размере скидки. Кассир получает оплату, уменьшенную на количество доступных баллов или с учетом скидки. После оплаты клиент получает бонусные баллы оценивает качество обслуживания, а вы повторные посещения и дополнительные продажи. Все очень быстро, как и должно быть да, в современном мире. Итак, друзья, прежде чем мы перейдем а, к следующему слайду, где вы узнаете о стоимости, я хотел бы вас попросить, напишите сейчас в чате ту сумму, которая сейчас вертится у вас в голове. Да, насколько вы оцениваете это комплексное улучшение бизнеса? Пожалуйста, вспомните сейчас все то, о чем я вам говорил, и сокращение расходов на рекламу, и автоматизировать процесс привлечения новых клиентов и удержания старых, и обратная связь с возможностью моментально реагировать на проблему. Да, и дополнительный доход от подписок клиентов, и возможность перевести свой бизнес в онлайн, и оцифровка базы, статистика, аналитика, пальцев на рук не хватает, <свят> и контроль, мотивация, да, обучение персонала, дополнительный поток от функций кросс-маркетинга, маркетинговые инструменты, дополнительный канал продаж и программа лояльности, которая по-настоящему оправдывает вашу скидку. Напишите, сколько вы готовы были бы заплатить за все эти ценные, важные, полезные функции, которые теперь будут находиться в одном месте. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Для нас это очень важно. Я вас уверяю, цена на следующем слайде от этого не изменится. Благодарю всех. Благодарю 150 евро в месяц. Благодарю вас всех за ответы. А мы переходим к следующему слайду. Дорогие друзья, дорогие дизайнеры жизни, я хочу вас... Обрадовать, потому что данное приложение, оно доступно абсолютно для каждого. Вы только вдумайтесь, его цена ниже, чем стоимость одного кофе в день. Это просто невероятно. Друзья, я призываю вас начать действовать. Не ждите, когда вас тряхнет жизнь. Начните улучшать свой бизнес уже сегодня. Сьюгейн у вас получится зарабатывать без проблем. Выходите на новый уровень жизни. Прямо сейчас напишите тому человеку, который вас пригласил на вебинар, который подарил вам эту возможность да, для того, чтобы получить дальнейшие инструкции. А я благодарю вас всех за внимание, я желаю вам процветания, больших доходов, умножать и множить до своих клиентов и до новых встреч. Пока!